Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, продолжаем проходить Geometry Dash World и третий уровень сегодня у нас во второй локации под названием Embers. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем ролике.